Итак, мы начинаем очередное общее собрание федерации. нас не очень много, но, тем не менее, все достойные люди. Сегодня у нас будет. Расширенный, расширенный президену, составит резидиума. У нас чего-то государствует президент Федерации джерации России Максим Андреевич Академиков, генеральный секретарь Александр Степанович Тишкин, также и Владимир Валерьев, Владимир Галинович Махов, вице-президент Федерации Джералдки России член-президентом Федерации Федерации России Безбородов Алексей Александрович Кол Сопелья Георгиевич Карачаевского состава Николаевна Егора Евгения Андреевна Начнем мы наше заседание с плотной молчания почти точке памятника всех тех, кто не встанет. Ушел из жизни первый президент Федерации Федерации Федерации России Леонид Александрович Кифов. 12 июня. к сожалению, не дожил до более светлых времен, до радужных перемен. Но все Давайте будем жить не так, жить так, чтобы наше время что долгое время вспоминалось младым словом? Так как мы вспоминаем два Константиновича, который заложил фундамент, наше движение, которое держало фундамент, которое движение развивается. Ну в молчании. скажем Информацию направлена на улучшение ветеранского движения в России. Информация программы у нас и детальная. тем не менее, что курс направлен на улучшение ветеранского движения не только тяжелой актриски, но и тяжелой клетки может быть и флагманным всего этого движения в России, исключение государственной программы, исключение. Недарные планы соревнований по многим федерациям. Вот, помните то, что такие все предыдущие наши сорвания записываются на камеру. Так что, если кто-то что-то забудет, будет интересно, на ютубе буквально будет некоторое время посмотреть у себя, на свое время И все, все же и то, что происходит. Такая Какая у нас традиция. Так, Столка, Сарай, президент Федерации Владимира России, Аксимар Дмитриевич Арбектов. Добрый вечер, коллеги, друзья, участники соревнований, партнеры, соратники и так далее, и так далее. Я очень рад всех просвещать здесь. Мы очень давно не виделись вот, по многим причинам. Поэтому хочу а, а, при нашей так, встрече а, в последнее время Первое, скажем так, вот, с многими из вас я еще в свое время выступал. Вот, поэтому а, вдвойне рад видеть вас в добром здравии здесь, сегодня и сейчас. Вот, спасибо вам большое за вашу а, преданность нашему спорту, за вашу целеустремленность, за ваше желание а, демонстрировать, показывать, популяризировать наш спорт. Вот, это а, очень важно, очень важно во-первых, для, для нас, для всех и очень важно для подрастающего поколения. Вы действительно большой, яркий, хороший пример. Пример ну, доблести, чести, здоровья, силы духа. Спасибо вам большое за эту встречу, что вы нашли в это трудное время, я еще раз, еще раз, пуча круто, это действительно трудное, связанное и с пандемией, и с многими другими ситуациями, а вот, что вы нашли возможные желание, силы вот, быть здесь и а, в убийстве здесь выступать, участвовать в этих соревнованиях, прежде всего. Вот, во-вторых. Я хочу пару слов сказать о, о обстановке, которая сегодня в Международной федерации и Международной Тяжелой а, Наверное, мы в курсе, что в декабре месяце этого вот, года, 20-21 декабря, должна состояться только в международную федерацию. Вот, почему это важно, ну, наверное, не надо объяснять, но хочу добавить к обычным причинам еще и то, что на самом деле тяжелая пейсия приходится сегодня очень в критическом положении, и на самом деле есть такой момент, переломный момент, я считаю. Поэтому вот этих выборы очень много зависит, наверное, и будущего нашего мира, мира спорта. До сих пор еще э, есть э, опасения, не скажем так, ситуации которые которая угрожает э, статусу, английскому статусу нашего мира, мира спорта. Вот я верю, что усилиями международного усилиями, усилия, из а, исполкового, усилиями а, национальной генерации областные а правильные решения, правильные, и а, этот вид спорта а, имеет большое будущее и перспективу. Он должен быть аэропейским, он будет аэропейским, и, а, конечно же, а, это важно для дальнейшего и для подрастающего поколения. Мы, мы все не знаем и не вас в этом предупреждаем. Но тем не менее, ситуация она, движется в каком-то направлении. Я думаю, в ближайшее время мы узнаем и будем свидетельствовать от того, что произойдет на международной карте. Федерация тяжелой атлетики России она тоже проходила через определенный кризис. И действительно были тяжелые времена, они были связаны прежде всего со всеми скандалами, которые мы э, все знаем, связаны с нарушением этих двух правил. Э, не только тяжелое время, которое касалось Кырского, всей России, многих видов спорта. Вот. Но хочу приветствовать факт, что тяжелая местная Россия через эту кризис и прошла. Вот. И, конечно же, за этот период нам э, было сложно уделить вам внимание вот, э, в управлении массовом. По той простой причине, что были на приоритетные задачи, которые необходимо было решить для того, чтобы стабилизировать федерацию, вывести ее из кризиса международного сообщества. Ну и у нас в России тоже было достаточно много причин и проблем, которые не позволяли нам заниматься плохо и уделять внимание направлениям, которые считаю очень-очень важными. И сегодня а, мы имеем такую возможность, мы сегодня а, а, стараемся воплотить в реальную жизнь те планы, те мысли, которые мы поменяли еще а, много лет назад. И те идеи, которые мы считаем, как могут помочь а, развитию этого направления, развитию а, а, спорта а, возрастной а, И приоритетной, конечно, задачи мы ставим а, Прежде всего, изучение этой проблемы, это раз. Во-вторых, продвижение ее именно в министерстве. На сегодняшний день вы знаете, что образные группы, они не зарегистрированы и ведутся спорта как спорта как, как направление, чтобы его можно было финансировать. Поэтому одна из задач... Да, на самом деле идей очень много и на самом деле да, уже очень много реализовано. Но для того, чтобы нам двигаться дальше, конечно, надо для спорта, а, чтобы он был а, и государство. Да, для этого да, перед нами стоит ряд задач. И одна из задач, это, конечно, убедить спорта, чтобы внести а, наш спорт в единый календарный план чтобы конечно, спортсмены, возрастные люди а, могли а, быть обеспечены, причем Министерство спорта и государство смогло обеспечить поддержку этого направления, этого спорта. Это прежде всего. Ну, а, вторая задача, которая перед нами стоит, которую, мы считаем, что необходимо решать, это проводить соревнования среди спортсменов в возрастных групп, старших натосных групп под экидой ФТАР. То есть именно на проведение таких соревнований под экидой ФТАР позволит нам вести диалог с Министерством спорта. Вот. Это, это ну, естественная процедура, необходимая процедура, которая приведет к возможности нашего спорта регулировать, вот, так сказать, регулировать да, в рамках а, работы с Министерством спорта. Также а, для того, чтобы реализовать близлежащую программу, необходимо создать а, рабочую а, группу, необходимо а, сказал структуру. Да, у нас на сегодняшний день а, уже есть вице-президент, да, который отвечает за это направление, а необходимо, соответственно, сделать и а, кридиальный орган. А, рабочее название можно назвать его. Тиранский комитет ветеранов. Вот. И, конечно же, нужно будет обозначить старшего тренера. То есть группа, да, это три, три шага, которых мы а, наметили на ближайшее время, которые необходимо будет обсудить, обозначить и, соответственно, реализовать. Это даст нам возможность уже а, в перспективе двигаться а, в этом направлении и а, уже. А, эти направления, мы сможем принять те шаги, которые будут а, улучшать а, и выводить на новый уровень работу в, в этом направлении и даст нам возможность а, реализовать те а, идеи, те задачи, которые перед нами стоят, прежде всего. Вот в дополнение дам микрофона Александру Степановичу, чтобы он тоже на какие-то детали, как снимался. На самом деле э, детали на этом заседании которые... были без, без микрофона может быть лучше, да? Хорошая когда. Опусти как какая-то. Как... Или дальше немножко. Через слово. Тишина. Уважаемые коллеги, на самом деле, э, детали сейчас на собрании. Ну, не очень-то хотелось бы, вот, э, как сказать, э, пускаться разговоры по всему, Максим Октябрьевич наметил три основные тенденции в этой работе. Нам нужно убедить Минспорт в том, чтобы у нас была государственная поддержка для спортсменов старших возрастных групп и в целом для ветеранов. Она на сегодняшний момент осуществляется, но чтобы получить средства бюджетные, для проведения соревнований на более высоком организационном уровне, вложить еще э, меры поддержки э, всех занимающихся, продлить это спортивное долголетие, э, чтобы органы исполнительной власти и субъекта тоже точно так же обратили на это внимание. Э, мы предлагаем значит, проведение соревнований по доки и в 2022 году э, уже планируем проведение соревнований чемпионата и Кубка России. Мы в недавнее время точно так же группу младших, юношей, младшую возрастную группу, скажем так, внесли в единый календарный план. Здесь как произошло, на Тульской земле, это символично. 13-15 лет этой группы тоже не было в едином календарном плане и у нас сборная национальная приезжала на европейские соревнования всего лишь только вот группой в 13-17. А в 13-15 нет. И вот здесь в Пуле Бодегида и Тар, провели такое мероприятие. Представили протоколы, объяснили, что международное соревнование тоже проходит, и эту группу нужно поддержать. Удалось внести и в правила соревнований, и во всероссийскую классификацию. Соответственно, Сделали положение. И уже вот в течение, по-моему, трех лет уже проходит эти мероприятия. Выделена ставка тренера дополнительно в национальной сборной. Проводятся сборы тренировочных мероприятий. Такое же самое планируется провести и под эгидой ФТАР. ВТАР аккредитованная государственная организация, которая все вопросы развития. Тяжелой атлетики в стране осуществляет и контролируют. Мы не за разделение, мы за объединение усилий в том, чтобы провести, проводить мероприятия на более высоком профессиональном уровне с привлечением дополнительных средств улучшения и с сохранением всех тех традиций и опыта, которые здесь накоплены. Планируется создать коллегиальное, чтобы Управлять этим движением спортсменов старших возрастных групп. Пока рабочее название может быть другое. Совет, комитет. В нем нужно обязательно будет наметить два направления. Это работа со спортсменами старших возрастных групп и со спортсменами, которые не выступают, но они являются ветеранами всего нашего тяжелоатлетического спорта. Они внесли большой вклад на определенном этапе и могут сейчас быть как-то не привлеченными к процессу. Чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто, это тоже нужно проводить и составлять календарь знаменательных дат. Эта работа у вас уже ведется, мы знаем об этом. Вот именно в той организации, которая сейчас вот возглавляется Владимиром Телевичем. Мы предлагаем объединить усилия, пойти в структуру Совета, может быть, даже той же компании, которая сейчас здесь блестяще проводит мероприятия. Я слышал здесь, находясь несколько дней, прекрасные отзывы о подготовке, о организации. Точно так же, не ломая никаких значит, сложившихся обстоятельств, только совместно, совместными предложениями, работая вот в этом Совете, представителей здесь сидящих э, вот какой-то управленческой структуры, которая вот э, в такой безобразовании образовании ее лица здесь сложится. Приглашаем к диалогу и к совместной работе. Вот вкратце. В принципе, все. Да, дополнение тоже можно сказать, что э, помимо того, что мы создаем структуру да, и создаем какой-то план действий, я думаю, что э, неплохо бы и э, на месте какое-то международную а, действие. И, наверное, во дворе углавной международной деятельности по популяризации а, и что у нас происходит, мы, чтобы мы были флагманом Федерации тяжелого действия России, была флагманом и в направлении работы с а, старшими и группами, я думаю, что хороший, важный показатель – это проведение международных соревнований на территории нашей страны. Насколько неизвестно, что у нас уже есть запланированный чемпионат мира на 24 год, 2024 год, да, который должен на самом деле проходить в 2022 году, но из-за пандемии перенесся на 2024 год. Я думаю, что это очень важное событие, к которому мы подключимся и должны его провести на должном уровне, чтобы он тоже был примером для всего мира, как нужно проводить. То есть Россия обладает самым большим опытом поведения соревнований и потенциал наш. В этом направлении надо тоже реализовать, чтобы показать и поставить стандарт должно быть. Это первое. А, второе, а, вот мы сегодня тоже проговорили, и я думаю, что неплохо было бы видеть с инициативой, если вы все поддержали для проведения чемпионата Европы на 25-й год. Потому что 25-й -25 год это год, который на сегодняшний день еще пока никем не занят. Поэтому нужно эту инициативу проявлять, если вы все это поддерживаете, то мы, соответственно, в этом направлении будем двигаться. Есть еще одно а, направление, я думаю, которое очень важное, очень ценное, и я думаю, что оно будет иметь тоже а, большой, большой эффект положительный, если мы добьемся а, права поведения на территории России а, всемирных Играх 29-й год, на сегодняшний день свободы. Это, конечно, инициатива только нашей Федерации недостаточно. Но я хочу сказать от Федерации северо России мы начнем эту поступательную работу для того, чтобы эта инициатива загорелась и превратилась в пламя, чтобы в итоге Министерство спорта подключилось к этому и проявил инициативу, и объединило там все федерации, которые в этом могут участвовать, и нашло возможность и финансы, и ресурсы, все необходимые для проведения на территории России и Вселенной, Э, игр мастерских. Я думаю, что вот, э, как бы это тоже маленькое дополнение, которое тоже должно, во-первых, представлять, во-вторых, нас как, это, немножко мобилизовать, ну и, конечно, мобилизовать, но только поработать с собственными властями, да, в спорте, чтобы нас поддержали в этом направлении. И это действительно послужит массовым хорошим толчком и для развития, и для стимуляции этого мегаспорта популяризации. Алексей надо еще сказать то, что сейчас самый такой момент для того, чтобы действительно объединить усилия и действительно не вот, на словах, на деле, да, именно использовать ту возможность, которая есть, чтобы развивать это движение, чтобы улучшить ну, все условия для того, чтобы... Спорт спортсменов старших возрастных групп развивался. Вы все знаете о том, что президентом страны поставлены самые амбициозные задачи. Это доведение числа регулярно занимающихся спортом в стране к 30 году до уровня 70%. Вот без этой группы по всем видам спорта, масштабно, я думаю, что сложно будет справиться с этой задачей. Если Минспорт услышит, он поддержит это то, мне кажется, вот, эти цифры, эти задачи будут выполнены. Поэтому федерация сейчас может вот, остаться, так скажем так, э, э, в стороне, да, и действительно может стать и флагманом, объединить другие федерации, по которым также много участия, и легкая атлетика, и борьба, и, и настольный теннис, и многие другие виды спорта, где Россия представляется на международной арене достойно выступает, нужна помощь, нужна именно государственная мера поддержки для того, чтобы да, реализовать ваши выезды, конечно, того, чтобы они не только не ложились на ваши плечи, эти все расходы, планируем время снять вот, у организаторов проведения этих соревнований. СТАР собственными средствами подключится для проведения мероприятий. Я Раз хотел сказать, что мы приоритетную задачей ставим, во-первых, улучшить э, условия подготовки спортсменов, улучшить условия выступления спортсменов, улучшить, улучшить условия безопасности всех, кто участвует в соревнованиях. То есть вынести это на новый уровень, да, на, на, на более, так сказать, удобный и нам более результативный для тех, кто участвует во, всем, во всех этих соревнованиях. Мы понимаем прекрасно, что, что такое сегодня за свой счет приехать из одного региона в другой. Мы знаем прекрасно, что такое подготовка. Да? Мы знаем прекрасно, что значит реализовать и вот, сделать вот такой зал. Мы знаем, сколько это стоит. Мы понимаем, что эта нагрузка, она вся ложится в вот на, на всю федерацию возрастных групп. Да, поэтому, что мы сегодня имеем, то мы имеем. Поэтому, я чтобы это имело развитие дальше, во-первых. Во-вторых, чтобы каждый из вас чувствовал себя свободнее в финансовом плане. Поэтому, как Александр Степанович сказал, наша задача снять часть нагрузки, обеспечить более комфортное, более наверное, совершенное, удобное и, перспективное какое-то развитие, позволяющее вам, соответственно, быть более активными и позволяющее вам сохранять здоровье на дольше, не быть участниками, чтобы были участники не только тех, кто ходит, но больше еще и тех, кто хотят, да? потому что здесь вот две вещи, чтобы возможности, желания всегда совпадали с возможностями. Я знаю, что зачастую. Многие не могут себе позволить просто каких-то финансовых причин. Поэтому наша задача именно увеличить количество участников да, и у тех, у кого есть э, определенные проблемы, связанные с невозможностью э, участия, да, чтобы мы могли их снять и обеспечить. Вот. И, соответственно, э, я думаю, это будет больше людей, значит, больше людей будут вовлечены. Да, и будем заниматься активно э, тяжелой атлетикой, популяризировать ее и э, передавать с поколения в поколение нашу культуру, да, наш э, дух да, и спорта, чтобы он э, никогда не указал. Все инициативы Федерации тяжелой атлетики России, они согласованы в этом направлении и с Международной Федерацией, с Денисом Перманом. Когда проводили первенство Европы, чемпионат Европы в Москве, была организована встреча, где достигли соглашения по поддержке наших всех инициатив. Также были встречи на других соревнованиях. Полное понимание в этом вопросе достигнуто. И международная федерация, в частности, вот и руководитель Дениса Турманов, она поддерживает все предложения Максима Кипренича. Владимира Махова удалось лично познакомиться, пообщаться, переговорить. Я с ней работал на нескольких спортивных соревнованиях, удалось так и продолжили этот диалог. В общем, хотят ли то, чтобы. Такой большой спорт. Действительно, вот, спортсменов старших возрастных групп вернулся, скажем так, в Россию. Я знаю, что опыт проведения уже есть, проводили мероприятия, но вот, мирового уровня да, очень бы хотелось им приехать в страну. Они видят, как мы можем проводить соревнования самого высокого уровня и откликнулись на все наши инициативы. Ну, наверное, вкратце, вот, общий план мы рассказали. Я думаю, что детали, как только будет создана структура, мы все будем прорабатывать. На следующем совещании, наверное, уже более подробно мы сможем ряд задач обсудить и доложить, наверное, о том, какие уже достижащие практически решения у нас будут. Но на сегодняшний день то, что уже понятно, что в следующем году у нас должно быть в календаре проведение соревнований. Да, соответственно, мы ждем предложений, да, с, с, с вашей стороны, о том, чтобы мы могли их поставить в календарь, чтобы они были со всеми остальными там, соревнованиями, не пересекались, а если пересекались, то, то, то, то, то, то, то в интересах общих, соответственно. А, наверное, наверное как-то так. Что еще можно сказать? Может, вопросы какие-то есть? Я <музык> Это здорово, что в календарном плане будут помещены наши соревнования, потому что обычно приходишь в спорткомитеты, ну, там областные, там региональные, там городские, помогали. Это, это, раньше помогали, лет 8, давали деньги, а потом что-то так не подумали, а что, в календарном плане нет. Одно время, кстати, были эти наши соревнования, наверное, лет 10 назад были в календарном плане, потом их сняли. Вот. И это здорово, что сейчас они будут включены. Можно будет обращаться в спорткомитет города, уже они на основании того, что это план есть, будут давать деньги на проезд. И на международные соревнования. Кстати, вот сейчас у нас сменился президент Европейской Федерации, да, да. ветеран. Э, я слышал так, немного бы сказать. О новом президенте, пару слов, что он из себя представляет, кто такой главный да, да, ну, да, вопрос. людей, вопросы много. Мы что там все, панчево, сказали, что там вопросы, просто начали дня. Это вот, главного, главная информация, а дальше будут, они будут заниматься своими вопросами, да. а мы продолжим наше общественное собрание. Я бы, как, к нам то относится, ну, Оферман то я знаю, вот, Давай, давай, давай. Хорошо, давайте. Давай. Хорошо, давайте. По текущему вопросу, если ну, что-то нужно, так, то есть мы разъясним, мы готовы. Да, и потом мы уже вас оставим, и мы решаем остальные вопросы. Хорошо. Отлично. Здравствуйте. Вопрос. Ваше предложение? Вы меняете организационный комитет Федерации литератской правильной, генеральный лиц и президента? Ваши упрощения. Ваши упрощения. Как вас зовут? Владимир. Подойдите, чтобы всем было Нет, не не а да, да, да. да. а я по пунктам просто. Первый пункт у вас был, что вы берете всю Федерацию Федерации под свое эгипс. Вот. То есть вы, получается, оргкомитет, который сейчас есть по факту, вы его, в принципе, можете менять представить руководителями таких, которые вы посчитаете нужными, правильно? Нет, неправильно. А каким образом тогда будет выбираться? Я думаю, что, мы, наверное, мы тихо говорили, может быть, что-то пропустили. Мы действительно сказали, что будет а, рабочий, рабочая группа, в которую войдет весь тот, который уже есть. На самом деле, мы ждем предложения на вас. Если вам нужны изменения, меняйте, предлагайте. Если... А для чего тогда вопрос? А зачем? Федерации вступать под эгиду Федерации тяжелой России. Если они сейчас две ну, они сейчас две существуют разные, они проводят, то есть Ветеранская Федерация да, проводит ну, на протяжении уже как минимум 4 лет, да, то, что я выступаю, они проводят соревнования определенного уровня, да, и этот уровень всех устраивает, да, начиная от проведения мест, заканчивая там да, медалями и так далее. Да, то есть все всех устраивает. Вы сейчас приходите и говорите, что э, вот мы предлагаем, чтобы вы были с нами. А зачем? Мы не предлагаем. Подожди. Мы не должны быть. Подожди. Да? -то, То есть вы сейчас предлагаете, чтобы ветеранская федерация просто перешла под эгиду в правильно? Для чего? Для того, чтобы э, поменялось. Э, ну, я не знаю, внесли в календарный план, к примеру, да, как вы сказали, вы делали на этом поле, да. Оплачивались поездки, да, к примеру, правильно? Это единственное, для чего как бы ветеранской федерации нужно вступить во встанк. Она же сейчас существует, они, ну, Ор комитет проводит сейчас соревнования, да, то есть они выезжают, то есть все могут это все делать самостоятельно. И не нужна государственная поддержка, в принципе. Для чего? Основная цель там и для чего? Первое, отвечая на ваш вопрос, сказали, что все довольны. Во-первых, не все довольны. За всех не надо получать считать. Можно по хорошо. Это радо. Второе, наверное, опять надо будет все-таки вам записи пересмотреть, потому что мы очень подробно объяснили, что дальнейшее развитие, да, оно невозможно без поддержки государства. Для Почему? того, чтобы у нас государство а, а, могло бы поддерживать, да, ну, нам необходимо есть, те шаги, которые... Нас... А на основании чего Вы решили, например, что невозможно развить? Есть какие-то предпосылки. Можно я вставлю как человек, который приезжает в развитие с 2017 года. Количество участников соревнований выросло в среднем со 180 до 309 самых больших. И оно... До пандемии, Каждый год увеличилось на 20% именно только по количеству участников. То есть это было развитие или это считается недостаточным на да? Просто о каком идет речь, вот, что количество участников оно растет из года в год. И у нас опять-таки внутри мы определили, что дальше будет будем двигаться и каким образом мы будем двигаться. Мы тоже месте, что будет сначала 400, а потом 500 участников Просто Подразвитие что конкретно? развивается. Плюс, помимо этого, если вы говорите, что, например, э, вот, ветераны, да, вот вы берете фото, крыло вы развиваете, да? По факту, если так взять, то во многих случаях, ну, э, официально очень сталкиваются люди свыше 18 лет, которые не могут прийти в спортшколу и заниматься. просто. Да. Потому что ну, есть определенные в спортшколах регламы, да, которые, не позволяют людям старше, чиститься в спортшколе, соответственно, посещать спортшколу. Как бы это, получается, нужно слишком многое менять. Тогда, получается, вопрос для чего? Сейчас все хорошо, и получается, что до этого, да, не нужно было, а в преддверии, как я знаю, в чемпионат мира, да, которые вы, по идее, проходили здесь в Путине, если не поесть, ничего не изменится. Да? Почему-то нужно изменить и нужно стать в старт? Для чего? Это не очень, очень понятно. Э, стих вашей речи. Нет, это... я просто задаю вопрос. Во это... Почему-то почему да, а почему это... сейчас, а я же сказал, что если не нашли, а что... А о чем вы говорите? я тебе это... ты... сказал, что именно об этом ты полком уже говорил с первого дня, пять лет назад. Мы были у всех раз в России другие сложности и проблемы по приоритетности. Мы решали сначала континентальную вещь, которые мы решили и прошли в рейтинге. Соответственно, сегодня мы можем видеть внимание этому направлению. Поэтому вопрос возник, возник о том, что мы это все не сегодня и не вчера, а много-много лет назад. Но возможность придет сейчас поделить этому внимание и развивать это направление. Но это один из тех пунктов, которые я хотел только что. Почему? Потому что у вас сейчас появилось время на то, чтобы уделить образно литературов. В том числе и время, в том числе. А количество участников, да, на что бы, в принципе, угод сделал. Уважаемые коллеги, вот эта ситуация, да, как вы уже сказали, устраивает не всех, в том числе и. Из числа спортсменов старших возрастных групп. Мы можем проголосовать. Федерация определить, какой процент устраивает человек. Нам дали слово предоставить. Мы говорим. Но вы можете не владеть ситуацией. Вам Алексей подсказывает. Мы сейчас выскажемся, почему нам задали прямой вопрос, почему вот вы сейчас, вы здесь. Потому что на исполкоме Федерации тяжелой атлетики России. Было выступление, в том числе, как я и сказал, не людей со стороны, а из числа ваших коллег, которые не согласны с некоторыми вещами, которые, вот, значит, построением той работы, которую вы осуществляете. В том числе, вот, были конкретно поставлены такие цели, значит, освободить от времени взносов финансов. В том, чтобы не все готовы эти оплачивать деньги. У них есть вопросы, как они распределяются. Нас федерацию просили подключиться и говорили о том, Возьмите что... Возьмите их под свое крыло. не, не, подключ, не подключитесь. Да, мы обратимся к президенту страны, к министру. Понимаете, аккредитованная федерация на сегодняшний день, это так, она заниматься будет всеми вопросами, которые связаны с развитием тяжелой атлетики в России. Она аккредитована для развития и аккредитована, чтобы решать в том числе вопросы, связанные не только э, с, с теми, вот э, с развитием тяжелой атлетики в тех возрастных группах, которые правилами соревнований соревнования на сегодняшний день будут, э, ограничены, но и любыми вопросами. Будет такое письмо на самый высокий уровень, оно спустится в него И поймите, не будут никого искать, кроме Максима Артемьевна. Но как он может подключиться? А вопросы есть. Мы не хотели сейчас на этом собрании, да, э, вот, ну, в этом направлении, именно, скажем так, э, вот, перейти к каким-то деталям и всем прочим. Мы объявили о том, что на сегодняшний день у Федерации тяжелой атлетики России есть инициатива проведения чемпионата и Кубка страны среди спортсменов старших возрастных групп под эгидой в ТАР. Достигнуто согласие с Международной Федерацией. Они нас полностью в этом поддерживают. Они, и мы им дали значит, понять о том, что мы не собираемся вот как-то... Раскол этот насилий. Мы собираемся объединить усилия и пригласили Владимира Пантелеича в работу, в этот совет. И еще других представителей готовы рассмотреть. Потому что есть несогласные. Не всех устраивает, как сейчас здесь... Назовите фамилию. Это... Сколько этих людей? Я не хочу сейчас об этом говорить. Я а хочу сейчас... у нас общее собрание. В ТАР... человек. Каждый 100%. человек имеет право голоса. Да. В ТАР будет проводить эти соревнования под своей эгидой. Международная федерация, международная федерация для регистрации будет принимать заявки на международные э, соревнования только от ВТА, начиная с 2022 -го года. Мы не умаляем ваш опыт, мы приглашаем вас к единой работе, совместно, приглашаем в работу этого коллегиального органа. Мы предлагаем объединить усилия, предлагаем улучшить судейский корпус. Сейчас здесь, если вы же хотите деталей, нет жюри, нет достаточно медицинского сопровождения соревнований. Много разных вопросов. Мы не наводим эту критику. Вы большие молодцы, то что вы определенный этот этап, вы вот вели и делали так пассивно, как вы разумели, как вы могли построить этот процесс. Мы хотим его улучшить, не хотим перетянуть никакое одеяло на себя, забрать чеколаврой или там, допустим, кого-то как-то убрать. Мы слышим, ко мне спортсмены, вот именно старших возрастных групп, подходили на разных соревнования, в том числе и на последних у нас были разговоры. Многое э, вот э, в этой э, сутолке, как бы вообще даже не имеющее под собой оснований, да, э, обсуждается, перемывается, внетается. Мы просим здраво отместить, если все-таки этот вопрос будет решен на государственном уровне, это будет от этого лучше всех, Будут меры поддержки, точно так же признание и звания, если будут протоколы соревнований, будут выделены средства больше, чем на которые проходят сейчас соревнования. Поэтому... Предлагаем подумать, мы уже не говорим, эта э, организация безобразования юридического лица может также существовать, проводить эти мероприятия, но вопрос будет все равно Кафтар, президенту Кафтар по любым обращениям, по любым случаям, разбирательствам, несчастным случаям, каким-то еще вопросам. И всегда министр спросит у президента, вы каким образом контролируете? Вы каким образом участвуете в этой работе? Рано или поздно эти вопросы могут встать. Мы хотим улучшить это положение. Причем не сами навязать, а совместно с вами в диалоге в общем работе этого коллегиального органа. Можно вопрос? Да? А вы не идете на контакт? Можно я вас перебью? Саша, минуточку, Сейчас вот я вы, вы говорили, если мы входим в состав Федерации тяжелой атлетики. Мы говорили, что вы входите в состав Федерации. Мы сказали о том, что у Федерации тяжелой атлетики России есть инициатива нет, и возможность сегодня проводить чемпионат вот и послушайте, в России. Вы, вы до конца мой вопрос послушайте. Когда проводит в Федерации тяжелой атлетики соревнования среди ну, молодых, будем так говорить? Там есть определенный регламент, сколько участников может участвовать на Кубке России, на чемпионате России, правильно? Да. У нас Согласно рей... положению. Согласно положению, правильно? У нас на федерации вы... выкладывается положение. Все эти люди, ну это наверное десятая часть того, что здесь сейчас присутствует. Я уже 11 лет участвую в этих соревнованиях. Саша мне не даст соврать. Это самый в этом году низкий уровень, да? Да. Самый да. низкий уровень участников У нас бывает по 500-600 по по человек участников Разве Федерация сможет их всех финансово обеспечить, пригласить на соревнования? Нет А если не сможет, значит у нас половина не приедет на соревнования Женщин у нас, я начинала, когда у нас было 10-12 человек Доходило до 50, 50 да. Понимаете как? У нас прирост у нас сейчас активности спортсменов, потому что все сейчас вот я, например, своих агитирую, там кто-то другие, мы смотрим новеньких, кто-то, вы же всех не сможете материально обеспечить. Так понимаете? Вот. сейчас как спортсмены решаться? командируются? На общероссийские соревнования тоже не за счет в втах. Мы говорим о проведении соревнований, о расходах, которые на сами, сейчас, на сами организации. Хорошо. А, а как, теперь, как теперь наши вы примете, и, если, да. если местные организации будут? Вы сказали о положении о соревнованиях. Да, да. Оно точно так же будет. Нет. Практически такое же, как и сейчас. У вас составляется. Но у нас маленький там есть нюанс. Значит, участники принимают участие. Ну, как, грубо, за, за свое финансовое, сами финансируют себя. Вот. Вы когда такое положение выкладываете? У вас же нет этого пункта? Дело в том, же, что. У вас же федерация. Дело в том, что а, областей а присылают да, им выделяют деньги. А на нас на сегодняшний момент в единый календарный план эти соревнования не внести. Они будут проходить по календарю в ТАР. И положение мы с вами совместно разработаем такое, какое вы хотите, практически по положениям, по изменениям. Это, это федерации на это отзывалась, правильно? Местные да, власти, чтобы да, на это сейчас давать. Да, а у нас получается, у нас очень многие приезжают за свой счет, а многие приезжают, потому что находят дома спонсоров или, ну, федерации редко, я думаю, кому оплачивают соревнования, просто спонсоров находят. Местные власти оплачивают. Да, вот. А как будут да, да, дальше? Как будет, да. Не знаю. То есть, если как вот вы говорите приезжать на соревнования, да. вы будете так же, как и вот, на определенном этапе, как и ездите сейчас. На свои деньги, короче. Возможно, если в календаре соревнований в Тарокске, не Минспорта России, будут мероприятия, возможно, вы э, сможете как-то привлечь средства и спорткомитета. Если им будет такое дано указание, правильно, вот несколько лет, я на чемпионат Европы ездила, комитет оплачивал, им было дано давать указание поддерживать ветеранское движение. Все, потом это зарезали, не стали. Если вы сверху это будете им говорить, что комитет должен поддерживать, они будут. А если не будете... Мы они напишем нет. письмо в спортивный комитет, да. если это мероприятие у нас будет в да да, да, да, потому что если, если так, у нас действительно вот такое количество участников 200 человек и женщины 50. Вот вы завтра, а я не знаю, завтра сколько, много, нет ли? У нас правда было много. А вы не контактный человек, вы не отвечаете на письма. Ну, от а в федерации это ваша обязанность. Уважаемые коллеги, вот, пожалуйста, сейчас эту тему. Что, кстати, вот этот разговор можно вести очень не долго, он на самом деле, 4 дня. Я просто не немножко подытожу Немножко подытожу его. Не немножко не подытожу не его. То, что это открывается новая возможность, это не обязательство. Примеры, я, я просто группу тринок закончила. Начался 22-й год. Первый грым кому. Развернулись и дальше пошли. То есть нас никто не удержит, мы независимая организация, независимая. Мы можем дальше, дальше все продолжать, как продолжаем. Но если видишь что у нас есть хорошо, то, что многие помогают, это же объективная вещь. Это же говоришь, что все, вступаем в коммунисты, завтра раз расстреляем, не придут фашисты. Нет такого. Просто показывают, что может быть, есть возможность. Что касается единого солидарного плана, это полномерная долгая работа на несколько лет. Но ее надо начинать работать. Просто надо начинать. Чтобы достал тот момент, чтобы начинать работу. 22 год, он немножко покажет, нам, куда мы идем. Мы, вот что вы говорите, что мы во э, федерация организации, которая существует 25 лет, 25 лет, это на что образовали, что она спокойно существует и э, в плане, если что-то не понравится, в любой момент она может дальше, также дальше и существовать, проводить соревнования на этом уровне, но я лично вижу перспективу. Я лично вижу перспективу. Но если эту перспективу мы не увидим, ну, мы ничего не теряем. И как вот следующие вопросы, мы, если, опять же, повторюсь, это не агитация вступить коммунисты, а завтра придут другая власть. Нет. Я не говорю, то, что это, это наш свободный выбор. Это просто дополнительная возможность. Если она нам не нужна, это дополнительная возможность, мы ей не будем пользоваться. Но это покажет практика. А какие мы и ну, предложения то, какие но мы хотим именно сохранить всех тех правил, которые уже были. Это что а. вот на самом деле, сказать, так, когда здесь есть в такое слово праздник, создание а праздника тогда, потому что это на самом деле не действие. 10 лет лет, сборная, планка есть и улетели. Здесь, мы непосредственно, приходя из категории в категории, люди всегда встречаются и вместе, для этого праздника. Сохранение и праздник. все эти мушники, которые мы сейчас есть. сохранение и все которые 10 лет, 15 лет и так далее. Это все будет продолжаться, мало того, Весь совет, который у вас есть, именно профессионал, я, я, я, черт, и я не хочу ответить с собой, профессионал, который именно болеющий именно за тяжелую обедение, именно в возраст, в котором они находятся, именно все здесь. Они должны работать, не просто обязаны именно работать в этом направлении. Если какие-то есть страхи, а вот если будет завтра еще что-то, а мы не знаем, может быть завтра другая власть И так далее. Если мы будем говорить о, о вот этом рассказательном действии, у нас никогда ничего не будет. Мы сейчас четко пытаемся сказать, сформулировать. Мы ставим задачу по улучшению. Валерий Петрович видит это тоже. Как, как человек, который именно с опытом, с громадным, который болящий, с тяжелый, с сам ступающим, сегодня мы это видим на рекордстве и так далее. И если, а, когда мы говорим, что искусство это звучит, ну то давайте тогда прислушиваться. А, детально мы сейчас не можем говорить, и мы, мы сейчас не уходим. Мы сейчас, как я сейчас говорите, а, Надо сейчас... приходить с предложениями конкретно. Я сейчас приняю одну секунду. А не лить послушаю, воду. Я бы и так перебивался. Владимир, вы давайте не не перебивайте. Но ну, это и действительно и не какая-то да, особая три, стой, трибуна. Стовор, так, как будто вы здесь да, действительно. Я, я поддержу Алексея. Я хочу не сейчас, вы, случай, зайти, не случай, вы говорите свою точку зрения, мы не согласны. Почему мы не можем вступить в диалог? А то пришли, рассказали и уехали. Мы главные. Статус, мастер спорта международного класса. Да, вот. yeah, yeah. на <свят> Я хотел немножко разъяснить обстановочку. Во-первых, поблагодарить вас, что вы приехали. Это значит, что вам эта тема интересна. Я понимаю, что, ну, пожилые люди, люди в возрасте, они всегда очень перспективны, всегда очень тяжело принимают перемены. Это надо понимать. Поэтому первое, что у вас выдохнуть и набраться терпения, это нормально жилые там мама на тебе новый телефон выбрать американскую так далее по существу это первое и огромное вам спасибо что вы приехали вы сделали шаг на встречу вот это уже круто это многое значит что вы не безразличны и мужик для вас существует второе есть определенное недоверие оно сложилось по многим причинам может быть какие-то ошибки как управления федерацией то есть менеджмента федерации россии может какие-то ошибки со стороны а, да, да, конечно. Ефим, давай, давай по существу. Ребята, ребят, я попросил меня перебивать. Я две минуты взаимодействую. Ну, что в самом деле? Uh, есть очень много проблем, которые находились. Я думаю, было бы правильно, если бы uh, Федерация России начала бы этапные проблемы решать, доверие бы вам повысилось, и очень многие вопросы были сами как себе сняты. Потому что сейчас, почувствуйте, э, да, немножко все щетинились, вроде у нас было и так хорошо, классно, вкусно, и будут такие прыжки, захвальщики. Нужны вы, конкретные предложения. Вот, это не было, а не разговоры. Что не отбудет, что -то, что -то. Ребят, на самом деле, мы давайте поговорим. Есть конкретные предложения. Вот есть, как мне видится, три проблемы, которые сейчас самые существенные. Первое, как Владимир уже озвучал. Это то, что ветеранам просто негде заниматься, нет инфраструктуры. У Максима Кидович прошел прямо вот если он может подзаписить на жесткий диск. Владимир Пантеревич, надо донести информацию. Первое, отсутствие инфраструктуры для ветеранов. Нам негде тренироваться. В фитнес-клубах это не всегда доступно. В спортшколах нас не отпускают, нас не видят. Это работа необходимо проделать. Прямо проделать. И кроме вас никто не сможет этот вопрос решить. Они даже детей не всегда отправляют, но хотя бы, если бы они нас увидели, какие-то призеры, какие-то сильные команды могли бы уже выбивать из спорткомитетов деньги, или хотя бы спорткомитет мог бы привлекать спонсоров. У каждого спорткомитета есть на подряде пары спонсоров, которых можно напрять. Вот. И третье, это, конечно же, помощь э -э, с ассистентами, с судьями, работа с федерациями, чтобы они опять же, если, допустим, ну вот, ладно, зубный нашёлся святой человек, но всё красиво, сделал, помог и далее. Но не все федерации не всегда помогают э, нашим движениям и воспринимают нас как людей второго сорта. Если бы с ними была работа, что ребят, у вас в регионе проводится чемпионат по ветеранам, ну вы давайте-ка всех напрягайте, всех судей, ассистентов, и школ, ребят, молодых ассистентами, ничего страшного, бесплатно поработают, это не страшно. Вот если вы эту работу решили проделать одно. И это начнет становиться заметно, я думаю, что мы с вами придём и скажем, ребят, мы хотим вместе с вами делать такую тяжелую опеку. Вот все, что я хотел сказать. Колене... Сразу, сразу на, на все ваши вопросы отвечу здесь от нас, хотят сразу же услышать деталь. Мы эти подробности подготовили, но перед вот, вот этой встречей сейчас, да, мы провели рабочее совещание мы там детально все Владимиру Кантелеевичу рассказали, как раз об этих вещах, о которых вы говорите сейчас. Без государственной поддержки, без Министерства спорта, ни стандарт подготовки, когда вам дадут доступ к государственным залам и ко всем прочим, это не сделано. Первый шаг, уважаемые коллеги, это протоколы соревнований под эгидой в ТАК чтобы там в шапке было название аккредитованной организации, которую после этого мы услышим. Целая программа вот этой интеграции мнений, она у нас есть. Просто мы хотим не занимать время здесь, сейчас на совещании. Да? Мы рассказали о своей инициативе и пригласили вас в диалог. Мы совершенно не сказали о том, чтобы вы закрывались этой организацией, полностью переходили. Пускай у существует без образования юридического лица. Я значок делал 25 лет. Но мы должны с вами объединить эти усилия. Мы рассказали еще раз это. Международная федерация. Нас инициативу эту услышали. Мы детали все расскажем вашим представителям при работе в этом совете. Понимание того, что вы говорите. Да? у федерации есть и владимир пантелевич да, он сейчас вы останетесь здесь да мы вот рассказали он еще подробно вам расскажет доверие вот это вот, или недоверие да? доверие должно усилиться недоверие должно развеяться вопросы значит они будут как вы говорите да новое не всегда что-то принимается но именно Та, как аккредитованная организация именно сможет это реализовать. Но без вашей помощи это тоже будет все долго. Мы за диалог и мы не за закрытие, не за полное вхождение. Там. Мы говорим о двух главных мероприятиях, чемпионатах и дуба, которые проведем с со вашего согласия, без вашего согласия. Старт сделает эти вещи, потому что отвечать за развитие тяжелой отрезки, еще раз скажу, неважно, по детям или по спортсменам старших возрастной ну, группы, будет отвечать аккредитованная федерация президент. Будут какие-то недовольные вопросы, там, все что-то всплывет с деньгами, там, со взносами, со всеми проблемами, все равно скажем, отвечай, внедряйся, вникай во все эти процессы в Поэтому первые шаги в этом направлении, чтобы государственная поддержка была обеспечена. Но вот насколько ответил, да, сказал, не то, что мы зашли там, что-то вот сейчас, вообще другие совершенно цели. Не, мы не говорим, что мы главные. Мы говорим, что это надо сделать вот, эгидой аккредитованной организации. Президент, руководство так, сейчас одно – но нужно таким образом закрепить и в уставных документах, и в локальных актах федерации, чтобы другая какая-то власть, структура, она продолжила это направление в работе. Советов есть там, вот они занимаются своими вопросами, а мы продолжаем наш вопрос о Спасибо, что помните о нас. И вы видите, как у нас организаторы. Мы, министры, по всяким не, не имеем. Что вы хотите делать? Что слушать? Я говорю, некоторые не понять, не имею, что вы хотите делать. Что слушать? Да, но в 2016 году мы получили федерацию в состоянии банкрота. Да, чтобы вы понимали. Поэтому вот, говорить о том, чтобы мы как могли помочь вам подключиться к этой работе, было просто бессмысленной, и глупо и неуместно. Вы понимаете, что такое состояние банкрота? Это не то, что ноль, это минус. Федерация была банкрот, во-первых, политически на международном уровне. Вы знаете, какие скандалы в 2015 году начались. Да? У нас на двух Олимпийских играх выступало 10 спортсменов, которые впослед... впоследствии были признаны дисквалифицированными, нарушившие эти правила. Вы понимаете, что такое? В 2016 году мы не выступали на Олимпийских играх в Рио. Вы понимаете, что это такое? Вы на секундочку задумайтесь. в 2017 году, по 18-й год нас отстранили от выступления от всех соревнований на международные выявления а вы тоже были отстранены, кстати. Вы это помните прекрасно. Вот в каком состоянии находилась федерация. Вы на секундочку об этом задумайтесь. вы говорите, мы вспомнили про вас. Да вы были забыты, федерация уже не существовала бы сегодня, если бы этот процесс мы не остановили. Вы понимаете, что происходило? Мы в этом году провели чемпионат Европы на высочайшем уровне. В истории человечества не было такого чемпионата Европы, такого уровня, как мы провели. Это признали все международные сообщества, все международные федерации и континентальные федерации. Вы понимаете, что мы только сейчас мы выходим из этого кризиса, выходим, вышли уже, настолько вышли, что мы можем заниматься в том числе и вопросом по помощи вам. Мы в состоянии сегодня вам помочь. И сегодня мы приехали к тому, чтобы это обозначить наши желания и наши возможности. И начинать дискуссию, начинать разговор, и строить планы, как мы можем это сделать. Без подключения государства многие вопросы просто невозможно решить. Вас нет, вы понимаете, вас нет в министерстве спорта, чтобы вы появились. Первое, что необходимо, мы сегодня в рабочем процессе так говорили, я думаю, до вас до многих это дойдет, проведение соревнований с протоколом в шапке, федерация кредитованная. Пока этого не будет, дальше не о чем разговаривать, мы ничем не можем вам помочь. Ни квалификация, ни классификации, ни присвоение звания. Ко мне прошел ряд человек, людей, которые говорят: помогите нам, поддержите, их, помогите нам получить заслуженного мастера спорта в конце концов. Это невозможно, если мы не проделаем процедуру. Мы живем в правовым государстве прежде всего. Права вы будете иметь только тогда, когда мы проделаем эту процедуру. Сегодня у вас нет государственных прав никаких. И быть не может. И именно федерация кредитованная на цель на то, что эти права предоставит. Но для этого нужна работа. И она начинается с создания коллегиального органа, рабочего органа. И проделание процедуры, проведение соревнований по двигателям, это не наша прихоть, это необходимость ваша. И мы готовы предоставить нашу кредитованную федерацию для этого. И ни для чего другого. Федерация сегодня самая достаточная федерация тяжелой атлетики России. У нее достаточно средств для того, чтобы существовать, больше скажу, для того, чтобы развивать их спорта. И сегодня мы оплачиваем массу спортсменов и материальной помощи. И национальные сборные, которые готовятся сегодня, и выезды на соревнования, и штрафы, которые вы вы знаете, что вот неделю назад пришел штраф на федерацию тяжелой атлетики России, официальный от Международной федерации, штраф за 2011 и 2015 год, 18 спортсменов, 90 тысяч долларов. И если мы не заплатим эти деньги, наша сборная не будет выступать в Узбекистане. Вы понимаете, сколько у нас стояло проблем и задач, которые поступательно мы решили, и сегодня мы стоим здесь, чтобы поступательно решать и задачи, которые стоят перед вами. Понятно, да. И такие поступления, на самом деле, немножко странные. Спасибо это большое за начнение. Да. Уважаемые коллеги, деньги, еще вот там не ответил на вопрос. На да. Весь технический комитет федерации вместе с огромным корпусом судейским, он будет подключен к проведению этих соревнований. Мы также приглашаем и судей, кто имеет действующие категории, да, участвовать в работе и во, во всем этом. И еще раз хотел сказать о том, что вот Максим Евгеньевич завтра уедет, да, я приехал с первого дня и до последнего, буду здесь. Чтобы собрание не задерживать, мы поставили целью в общих чертах рассказать, и я на все ваши вопросы, ко мне подходят, да, на ваши отвечу. На ваш отвечу, и на ваш тоже. Я не закрытый человек, открытый. Я проговорю с каждым, что-то не смогу сразу ответить, я запишу и отвечу. Вот, чтобы разъяснить, чтобы снять эти непонятные вещи, как будет положение, как будут какие-то вопросы решаться, утверждаться, как будут вызовы посылаться, как будет вообще заявка приниматься. Весь этот процесс, он уже проработал. Но просто не ставилось целью вот эти детали сейчас здесь развеять Я останусь до конца соревнований. Подходите, буду завтра здесь с утра. и А можно просто у добавить? Вот. Вы говорите, лучше здесь судейство но Давайте сначала вот, в Российской Федерации, там до конца улучшим. У нас прошло 10 дней с первенства а, России. Протоколов да. до сих пор нет. Слушай, вот, все вопросы... Но он дело говорит. Не ну, нет, вопрос. почему вам задаются вопросы, вот я как один Хорошо. из организаторов. Прошу. И почему это всем интересно? Нет протокол? Им неинтересно. Протоколы... Да, Протоколы с первенства Они России. Итак, там много не ошибок, нет, о которых сообщено. Да. Там неправильные по регионы, там неправильное название организации, там все неправильно. Но да. вот, это вынесли для того, чтобы с регионов получить... Это, это на месте проводится. Там неправильная проводящая организация, неправильная региональность, неправильный комиссион региональный. Да. Почему вы говорите, что вы нам что-то принесете хорошее, вы разберитесь сначала у себя. Разберитесь. А ну, просто когда я работаю в секретариате, Александр Степанович, когда я работал в секретарете на в России, вы говорили, что вот сейчас нужно сдать протокол, все отправить. Сейчас 10 дней и ничего не изменилось. Дорогие коллеги, пожалуйста, послушайте меня. Совсем недолго. А по поводу, что было здесь сделано, по поводу помощи, помощи Федерации, во-первых, я нашел до вас информацию. еще средств региона, не, не, даже не сборных команд «О а юности Москвы», где эти спортсмены числятся, это по поводу помощи ТАК. По да? Мы добавим деньги на соревнования, приходим, да, они не могут выполнить свои функции. Основные, основные, основные функции помогут. Уважаемые коллеги, давайте не будем обманывать друг друга. По поводу ветеранского движения. Такого понятия вообще все равно нет, потому что это связано с людьми вообще э, деятельностью человеческой жизни. Мы будем называть, как это предприятие, называть старшим возрастным. Правильно? Так вот, какая проблема внесения старших возрастных в ЕКП, прежде всего Минспорта, потому что ваши спорткомитеты, опять же, органы, если власти на местах, будут вам помогать при наличии денежных средств. Только если это будет внесено в ЕКП именно Минспорта, а не Федерации. Федерация может заниматься чем угодно. Хоть соревнования по кроликам, по разведению, по выращиванию ценов, все это может быть под эгидой федерации. К Минспорту это не имеет никакого отношения. Почему? Потому что старшая возрастная группа не определена в федеральном законе 329, на основании которого строится вся система, спорта российской федерации там есть мужчина и женщина это значит без ограничений дальше по ограничению только по виду спорта у нас с вами 15 лет и есть так называемые а, возрастные группы с верхней границей возраста это юноши девушки юниоры-юниорки и в каких-то видах спорта еще какие-то градации какие-то есть но это опять же основные юноши девушки у нас нет понятия старшей возрастной группы. Я почему ну, вам говорю это с полной уверенностью? Потому что я была членом общественного, вот, группы пандемии, к сожалению, пандемии это все забыл, членом общественного совета по старшим возрастным группам. Ни одного представителя Федерации, Федерации, Федерации там не было в России. Ни одного. Хотя Левкоаплеты этим занимаются. И как, когда в 2017 году с Александром Степановичем мы разговаривали на эту тему, мы предлагаем. Александр Степанович. Okay. Давай, а, проводится турнир какой-то, который входит в ЕКБ на основе потому что это мужчины и женщины и те возрастные группы, которые включены в, в ЕСК по виду спорта. Давай под это дело и буду проводить ветеранов. Все это дело за год. Почему? Задайте завтра Александру Сергеевичу а, а, причину. Наверное, средств не было или времени не было, надо бы было Была престижа, ведь это была весь была международная речь. Не буду это даже распространяться, Какого? по поводу того, что 13-12 лет, с таким просто воодушевлением было сказано, что вы вели соревнования, извините, это установлено в нормах и поисках по всем видам спорта, что, извините, вы имеете право проводить первенство в России. Те, которые проводятся по тем возрастным группам, которые проводятся на международной арене, плюс младья возрастная группа. То есть в нашем случае это что такое? Это не только 13-15 лет, а и 10-12. Поэтому не надо группу поднимать сильно по этому поводу. Это было причем сделано поздно. И никакие протоколы не нужны были. Можно было вести эту возрастную группу. И без всяких протоколов на основании положения единой всероссийской спортивной классификации, которая общая по всем видам спорта. Я просто вам говорю, что все, что сейчас говорится, все говорится, это называется лидерским захватом. Потому что, уважаемые коллеги, вы меня знаете довольно-таки давно. Я еще принимал участие в проведении соревнований, когда был Лев Константинович жив, когда был там, когда Чулков, Сергей Иванович был секретарем, я ему помогал, и я его знаю давным-давно. Да, я понимаю, всегда в каждой семье будут чем не чем-то удовлетворенные, но побольше единицы по части, Если какие-то вопросы возникают, они всегда решались и выносить это на более даже не на более высокий уровень. Я не говорю на более высокий, на просто вне семью. А зачем вы это делать? Вы знаете, что вы, многие говорите, непонятно, каким образом распределяются средства, какие средства, которые вы сдаете, как счастливый взнос, как в, вступить на соревнования, простите, пожалуйста, ну давайте с вами вспомним, не эти, эти соревнования не пыточные. Если бы это проводилось на всероссийском уровне, убрали бы часть ноутбуков, убрали часть, часть бы часть телевизоров, медали, Если, да, медали сказали, Потому что сказали, а денег нету. А в этом случае, есть Александр, Алексей Александрович Барутов, который сказал, я понимаю, что это все не отобьется, ну проводить же надо. Вот каким образом это делается в семье. Потому что это в семье решается. А когда это будет внесено на другом уровне, вы сейчас скажете, да ну нет, ну что, уже всей структурой войдет. Нет. Вот в данном случае, вот смотрите, вот каждый из вас это член федерации, каждый из вас. Рано или поздно ваше, ваше мнение слышу, там слуга не с ну, раз, раз. Да, раз. в каждой семье так происходит, и с ругань руг и без ругань, все ситуации возникают, но послушай, почему, потому что вы члены федерации, и именно для вас это делается, и в принципе, на самом деле, это вы делаете, все, каждая минута, которая здесь происходит, это зависит только от вас, только от вас, так вот, я расскажу, Парень, в Российской Федерации. Ой, это там как-то не так хорошо. Вот. Смотрите, что происходит. Погодите еще Да, приходится перейдите. Вот. Что происходит? Извините, наверное, долго. Ну, это, это, это интересная вещь. Мы будем привлекать специалистов. Вы знаете, что, кого мы привлекаем специалистов в Российской Федерации? Образы, У да, лояльных людей. Не по принципу каких-то навыков профессиональных, а по принципу лояльности. Извините, опять вот возвратимся к версию России, которая только что завершила. 10, 10 дней нет протоколов. Это приятно. Потому что, например, я как Москва, я должна поставить наставки, я должна отчетность отчет, 4 трех дней сзади. 10 дней нет официальных годов. Ну, в принципе, столько жизни в курсе, если не дольше. Потому что да, я звоню от ЭГСК России и возникает ситуация, когда я понимаю, что почему в чистах написано. Мне главный секретарь, главный секретарь, который на самом деле управляет в какой-то области соревнований. В большой области эта область прописана именно правилами проведения соревнований. Он говорит, а я не знаю, что там. Я говорю, ну почему не поставили? вот это? Не, не, а это вообще, я человек приволен, мне там Генсек сказал. Генсек только что здесь был. Это нормально. Такого человека привлекают к работе, вы просто задумаетесь. Потому что в том случае, когда вот именно те люди с вами будут работать, у вас ни о чем не спрашивают, вам уже лицо сказали. Да. Хотите вы или не хотите, следовательно, да. они будут проводить, просите, пожалуйста, даже в плане уважение. Они что сюда пришли, здесь я не знаю, там вот. Как хозяева. Там названо, просить, вот здесь что-то все плохо. Следующий указатель, мы это будем делать, вот как основании, ребята. Вы почему вообще-то с такими словами сюда пришли? Правильно, Сэр Девчин сказал, что, ребят, если вы хотите помочь, пришли на одни соревнования, вот вам медали. дали. Хорошо. Не нравится судейство? Время здесь только когда. вас послушаем. Привожаем. Да, приглашаем. А, а не что? Отдавайте. Ну, что у вас уйдите тогда. Я вижу, как они проводятся. Вы человек дела говорит. Да. Мне интересно, интересно слушать. Я хочу вам сказать, то, что у нас увеличение, у них идет уменьшение. Вы знаете, что с легкой руки Александра Сипановича Кишкина не награждается один человек в категории. Вы хотите сказать? Ну просто. Понимаете, в чем это было? Да. Это его. Да. Это, его. Да. это его затея. Мы да. да. Нет, Я вам могу сказать, почему это. Мы, как всегда, прикрываемся спортом. А что такое 1 человек в категории? Согласно 529 ФЗ, это соревнование определение. Соревнование это состязание между участниками. Там множественное число, то есть сколько? Минимум двое. Альфа Степанович. Все, приезжает на чемпионат России, девочка, из Новосибирска из Курской области, и уезжает за свой счет. Потому что она чужих, одна категория, и ей даже холодильник. Все, ты, нет, ты допущена. но вот, она подписывает бумагу, что она почти не участвует в соревнованиях. А это во что выливается? Это выливается финансирование за свой счет девушек. этой Это все с легкой группой Александра Степановичем. Мы прикрываемся к закону. Мы не считаем, я вам не буду слушать и предлагаю обходить закон. Но вся система, и в том числе система политической культуры и спорта, состоит из людей. И если люди говно, и систему но вся система, но всякую систему люди могут измениться. Это люди нормальные должны да, работать в системе. И систему тогда нужно взять. Я вам привела маску нашу пример. А что, вас все устраивает? Вер? Нет, мне на сайте тоже не ехать. Я вас ну просто понятно, что, да. Просто, просто дам... Другие за вас все решат, да? Потому что я знаю этих людей. Я знаю, что они до этого говорили. И вам было в лицо сказано, что хотите вы или не хотите в следующем году они это будут проводить. Как проводить? Я вам говорю, две в России и даже по самым там, что вы группам, чем улучшение, положение. Правильно, чтобы, чтобы подняли вопрос на положение. Положение по турниру. Многие, надежды, Беру слава богу. Спасибо большое, потому что они берут для себя ответственность. Вы знаете, что по турниру. Для чего проводятся все российские турниры? Вы все знаете, для популяризации, правильно? Что такое, прежде всего, прокуратура? Да. Это увеличение количества участников. Правильно? Так вот. Положение. вот я продолжить? Положение прописано. Не более 10 человек. Пол триллиона весовой категории. Почему? Ну если вот это... Значит, это все, это... что можно ждать. Это человек, два триллиона... У вас все. Понимаете, когда он встаете? А Слушайте, Я понимаю, когда речь идет о постановках на ставские планы, нужны да, да, да, да. Показывай мне, да, да. Показывай да, да. Показывай мне, да. Показывай мне, что Показывай да. мне, для того, чтобы войти в единый солидарный план, нужно, первое, делать изменения в правилах соревнований. Правила соревнований делаются на основании международных соревнований. Значит, мы ждем, первое, мы ждем изменения международных правил. После изменения международных правил мы вносим изменения в российские правила. Вы годами числяете, это не ваша жизнь. Дальше. Когда изменены правила, делаем изменение в ЕВСК, единую всероссийскую классификацию. По виду спорта. По виду спорта, да. Это еще прибавится там, не, несколько лет. Когда это будет ЕВСК, делается положение положение о соревнованиях, которые будут включены в единый календарный план. Ну, то есть вы хорошо подумайте про своих внуков, они, может быть, будут, будут участвовать. Вы это не понимаете. Мы просто пойдем туда, я говорю, что мы хотим туда идти, но это не наша жизнь, это не ваша жизнь, не ваша жизнь, жизнь вашего внуков. Тогда поддержку нет нашей. Без календарного плана я прихожу... Я вот сказал, что такое календарный план. Календарный план сейчас не будет все равно ничего не потому что должна быть законодательно установлена возрастная группа, такая как старшая возрастная группа. В 329 ФЗ о а физической культурной территории Российской Федерации ее нет. То, что вы слышали, это внесение в календарный да, план Федерации. Да. Это все равно, что я провожу у себя соревнования. 10 12 лет мы могли в календарный план. Он был включен, не давали деньги, да просто написали вот, и все. На все и не было, и, нет, и все. в календарном плане было. Никогда не было. Ну просто написали и все на листочке бумаги и разместили на сайте. Да. Но в спорткомитете эта бумажка была. Ну и потому, что, потому что, что там не знали. И не будут давать. И не будут давать. А, ну ему можно. Для чего это делается? Зубы удалось. Да. Даже без календарного плана, сразу же И полностью нафинансировали для Ура! 80 миллионов! Вам нужно и региональных денег у вас уже забрали 80 миллионов. Понимаете, Это все про нее. А почему сейчас? Не потому, что нас в время я вас умоляю, время было всегда. И все вот эти слова прекрасные, это все говорились. Сейчас появилась возможность урвать. Все, да, да, да. все. Урвать. Да. урвать. Все, урвать. В очередной раз. Я, я вам даже не буду рассказывать, как он как зовут полке. Какие сейчас у тебя плетят? И что вы. Давай, Влада. По поводу, по а поводу, открытости, там можно спросить никого. Слушайте, я генеральный секретарь да, Московской Федерации. Я в эту федерацию писала, что она писала. Это произошло. Это произошло в официальном лице. я писала. Ни одного письма, ни по включению там. Вот сейчас вот все это вот близко, да? Вот по во времени. Включение единых календарных на Соревнование на георгионе. А почему? А потому что, я говорю, вот поэтому, только поэтому, дальше, по другим вопросам, я бы написала протест на чемпионат, вот это сейчас на период России, мне был официальный ответ, нет, не понял, только там из-за личных каких-то связей, мы с правильным протоколом. Молодец, Владимир Долженков, Долженков, Долженков, Долженков, да. да, пойдем, я, я сейчас три, три минуты прерву Фан продолжу. По поводу международных соревнований на 2022 год. Это у нас будет э, чемпионат Европы в Польше. Но как единственное, как бы я ремарки ставлю, то что заявка будет не от ФТАР, а от ФВТАР. И Денис Роферман как бы не дали, чем Нидерландов. То, что ключи будут переданы только мне. Вот. И, э, у нас эти соревнования отборочные. Чемпионат. Э, Россия у нас пройдет в Екатеринбурге, который будет отборочным соревнованиям. И командку преподавать будет ВВТА. То есть это -то, ключи будут у нас. Вот. Дальше чемпионат мира пройдет в Америке. Поездка очень сложная, дорогая. Начинается с визы. Для того, чтобы оформить американскую визу, надо будет выезжать либо в Польшу, кому что дешевле, либо в Армению вот, на данный момент. Там можно подать заявку на получение визы. И для этого нужно иметь как бы в второй заграничный паспорт. Если кто-то планирует поездку в Америку, делайте второй паспорт, чтобы поехать в Польшу и э, пройти собеседование, оставить за гампаспорт, а втором паспорту выехать из Польши. Но, но это не только две страны, это во, во многих странах это можно делать. Так что. Думаем уже сегодня про поездку в Америку. Времени осталось на самом деле мало, это 22 год, это декабрь, но тем не менее, что, это, что думать уже пора. Чемпионат Европы в Польше, это гораздо меньше деньги, гораздо меньше, меньше усилия. Виза получается проще, не говорю, что как, как раньше. В Нидерланды мы в горе хатнули, но тем не менее получили, практически все получили, все получили визы, кто подавал заявку. К сожалению, Бусыгин получил уже после соревнований. Ну, ну визу получил. Вот, э, Но ну, нет, делает спорт во времени. отказывать никого не было. Это шингетские визы. Поэтому чемпионат России у нас пройдет в Екатеринбурге. Весна, март, апрель. Я Автор будет 25 Чемпионат Европы. Лавн, в Австрии. В Польше, город Раша, 20 километров примерно, да, от Варшавы. Поездка относительно недорогая по авиаприлеты по проживанию относительно бюджетных и в других стран. Потому что 23 год это Ирландия, 24-й год это Романией, Ирландия. Все эти страны будут дороже. Кто не каждый год выезжает, копит. то что, что это хорошая возможность для участия в здоровом соревнованиях. На, соревнования. на поезде, на автобусе, на что угодно можно там доехать да, до Варшавы. Чемпионат мира 2023 -го года тоже пройдет в Польше. 24 год пока под вопросом. 25 год, это всемирные игры, пройдут в Тайбе, Тайвань. 25 год. И 26 год, перенесенные с 2022 -го года Всемирные игры в Японии конца. Вот такой международный календарь на ближайшее время. Вот, то, что касается. ФТАР, ФТАР то, что нам да, представили как бы вот, дополнительные возможности. А, ну, красиво рассказано, но я просто говорю, что я говорю, как а, близким людям. Это долгая песня, долгая песня, с неизвестным концом. Но в конечном итоге, в конечном итоге, это ну, не в ближайшее время, она может, может, что-то измениться в государстве, что-то что измениться, может измениться. Вот пришли люди, пришли люди, допустим, Владимир Бах, то, что мы совершенно не против, если они как бы займутся, с, с, с потрохами не будут, и, походить по министерским кабинетам и пробивать эти варианты. Вы, я, я совершенно не против. Но с вами обязанности против справляемся и много положить как отзывов, большинство положительных отзывов. У нас как бы, вот подыми, по, у нас вообще... Программа 600 такая есть за увеличение количества участников, чтобы развиваться вот, и улучшаться, но, к сожалению, подымеют все места таких коллективов, которые мы, мы видим сейчас. А сейчас, как бы, перерывал немножко Слава Михайловна, можно продолжить? Как я рассказал с Славе, в момент? Нет. Нет, что я, вам, я вам еще раз могу сказать, что, прежде всего, это Задача, да, стоит перед многими видом спорта. Когда я работал в общественном совете по ветеранскому движению, там очень много было видов спорта, я еще и, же же, и, и договоренность по чемпионату мира в Туле, она была на конгрессе в Монреале в 2019 году, когда Алексей Александрович представил презентацию, я ее в Монреале показал на видео стенде. я рассказал о Туле. То есть мы подготовили в 2019 году презентацию. Вот. И чемпионат мира должен пройти в 2022 году. В 2020 году чемпионат мира должен пройти в Орландо в США, но ввиду пандемии не проходил в 2020 году чемпионат мира. 2021 тоже нет. Принесли Орландо на 2022 год. Поляки просились на 2023, они так и остались. А ТУЛО на 2024 год в связи с этими моментами перенесена. Это не договоренность на чемпионат Европы с Федеральной Федерацией. Вообще кандидатуры участников они обсуждаются на конгрессах, которые проходит, на чемпионат мира проходит, проходит конгресс и обсуждается кандидаты на проведение чемпионатов мира. На конгресс на чемпионат Европы проходит кандидаты на проведение чемпионат Европы. Вот сейчас Фидерлатом прошел, прошел конгресс по европейским кандидатурам. По мировым должен был пройти как бы в Японии но, к сожалению, перенесено на 26 год, а ближайший чемпионат мира, это 22 год, где будут там представлены участники там, на 26 год, а 27-й, потому что другие уже все распределены. Слава Богу. Я подытожу, чтобы продвигать вот эту. Движения старшей возрастные группы, федерации, вот в данном случае, если они даже просто по незнанию, надо работать действительно в общественных советах, которые работают при Минспорте. Там много видов спорта, больше всего там конечно игровиков, там легкоатлеты, пловцы и больше количества игровиков, там как бы борьбы, нет, тяжело, в кумени мою я вот там была, собирались проводить, как называется, спартакиады среди старших скоростных, но как-то из за не это все угла Да, именно спорт сменился. А, все сменилось. И сейчас это типа опять забот. Но в связи с тем, что, я так понимаю, все, у нас есть стратегия развития физической культуры спорта до 2030 -го года, которая утверждена президентом, а там есть эти несчастные 70%, которые реально занимаются спортом культуры, культурой, понимают, 70% вообще никогда недостижимо. В принципе недостижимо. Вот, поэтому сейчас это надо начинать именно с рейдерского захвата соревнований и говорить, что вот у вас поборы, потому что, ну я знаю, как можно сказать, а вот у вас поборы. Какие поборы? То, что ну, все понятно, ну, на то, что же что что это все тратится. Да, это понятно, что это один вранье. Вранье. Ну, я хочу ключевое, ключевое сказать. Все, что вам было здесь сказано, вот из уст твоих, это вранье. Или это передергивание факт, или просто люди сидят и откровенно врут, как они это делают на совещаниях, на первенствах и на чемпионатах и на Кубке России. И заметьте, как ведется правильно поставлена беседа. Человек здесь в сужу, в сужу, в цужу, как, в общем, в сужу, Владимир, спрашиваю конкретный вопрос. Ответ какой? Не конкретный ответ, потому что его там нет. Ответы. Мы начинаем все в А как вы со мной да. А, да. а почему взять такой тон и на ответы? Потому что от этих двух людей с 2017 года невозможно добиться ответа. Ни одного. Там все загуализовано. И ответов нет. Поэтому вы думаете сами. С кем вы хотите любить дело? Потому что я вам еще раз хочу акцентировать внимание. Здесь решайте вы. Вы организовываете, организовываете соревнования. Это делается на ваши деньги и к вашему мнению прислушивается. Там на вас что-то Абсолютно точно. И возник один человек в категории, два человека от региона. Все, соответственно, есть положение. А кто написал положение? Сейчас чат-генции «прикрытие Минспортом». А так нам Минспорт сказал. Слушайте, я тоже отвечу Минспортом. Я тоже там рядышком живу и туда захожу раз в неделю. Так вот, Минспорт по большей части. Говорит, то, что зависит от вида спорта, по виду спорта, нас вообще не обнимает. Если вы не нарушаете именно ключевые законы, особенно 329 ФЗ положение ЕВСК, все, нам не на все остальное. Ну и эти тебе думаю, да, конечно, у Максима теперь Вот, все, нам все равно. Делайте, как вы считаете нужным, потому что это вы специалисты по виду спорта, именно вы. А у них прикрытие вид спорта. Мы спрашиваем, почему два человека в категории? И спорт сказал, прихожу в мис Бог и Москва. Извините, что я перевожу на русский уже язык. Там так и говорят. Перестаньте нам ходить. Я... Это понимаете, в дело? Это просто к тому, что вот, вот этот сейчас город, двор, такая замечательная здесь сидела. Она этим руководила. В том числе, в числе и присвоение званий, когда просто или поделаются документы. У меня было четыре случая, тогда это был мне просто по плод был документов. Не знаю зачем. Так и не ответить, почему? Зачем это надо? Если мстят манейками, это вряд, потому что это, ну, это спортсмен, это, получается, вы мстите спортсменов, я прихожу к медсборту и спрашиваю, у вас такие документы устроят, устроят, я запускаю. То же самое недавно, ну, когда просто да. начали документы возвращать из-за того, что нет справок из организации, а там написано в ИГБС, ну, в скобочках, если yes, ну, приостановлена ремонтация региональной федерации, а наши федерации, я то услышал, это все нужно справить. И качество документы домой. И я этот минспорт. Не прийти в Минспорт и доказать, что это не надо сделать, я же туда пришла каким-то образом. Меня как-то туда пустили. Не сказать мне, слушай, разбирайтесь своей Российской Федерации. Пожалуйста, прям, пожалуйста. И то, что я вам скажу по поводу Александра Степановича, даже вот чисто в наградном отделе его семьи. Прям сильно. Потому что э, есть документ, который нужно приложить к. Ну это как вот опять. Это вот рассуждение на тему, кто такие эти люди. Есть документы, они обозначены пунктом 33, который нужно приложить к, присва... к представлению на спортивного звания. МСМСНК. Там Есть такой документ, написано, справка о составе судейской коллегии, подписанного на суде. Ну прямо написано, подписано судья. То есть мы ну, назовем документ, список, а кто без главного судей? Александр Степанович. Пришел вот, когда были скандалы, в том числе СМС, мне показали вот эти документы, я одну справку с подписью главную сухину, по поворотов как ее достал, но она у меня была, мне ее меняют, и там подпись Кишкина. И он я пришел, я пришел в на исполнику, что это такое? Я говорю, это не мое, я не знаю, я говорю, а почему он имеет право подписывать? А он говорит, ладно, тут даже не говори, он нам приходил и говорил, что мы не правы. Говорит, это у вас херня, если в законе? Говорит, я там все решаю, я там я, я имею право подписываться Поэтому еще раз сопровождите С кем есть дело, а не с кем не имеете. Молодец! Спасибо, Спасибо Владислав Михайлович. Понятно, что ничего не понятно, да? Понятно, <связать> <связать> <связать> а <я, связать> что <связать> Владислава Михайловна сказала ключевое слово. Это рейдерский заклад. Вы должны, а нас они говорят, вы должны протоколы старые. Как мы запали? Не, ну навязут. Мы создали, мы создали совет. Что там они создали? Мы создадим совет. Нет. И подожди, Они говорят, что мы создадим совет и мы будем платить работу. Нет, они сказали, совет не не не что-то меня везде тут, я что-то со стороны пришло. Я даже в так что... Ну, вот... хорошо, что. Все. вот... Ну, вот... Ну, вот... что вот... все вот... Так вывод Ну, вот... что вот... Ну, вот... Ну, вот... Ну, вот... Что вот... Ну, Ладно, мы короче Ну, Правильно, где вы да, Обещали